рабочая площадка, где вы выскажете свои мнения и скажете самое главное о том, как вам взаимодействовать. Проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Данис Нургалиев заявил, что объединение ученых позволит получить наилучшие результаты. Можно в течение там, нескольких недель построить лучший мир университет в мир, да, мире. Нужно просто создать сеть. создать лучшего профессора в этой области соединить в сеть, так да и получится некий виртуальный университет. Но он будет лучше, потому что все направления представляют лучшими